Приветствую всех! Мы продолжаем работать с нашим искусственным интеллектом и в этом уроке мы рассмотрим то, как добавлять состояние нашему искусственному интеллекту и как с ними работать. Давайте для того, чтобы мы могли менять состояние, создадим сами состояния, Перейдем в Blueprint и добавим Enumeration. Во-первых, нам понадобится Enumeration, который будет называться Movement state в котором у нас будет два состояния это ВАЛК и также ранг также нам понадобится еще один энумерейшн Blueprint Enumeration, который будет называться, как бы мне его назвать? Давайте назовем пока что Active state. В этом Active state мы будем определять состояние искусственного интеллекта в которое он переходит к примеру он изначально у нас является нейтральным как бы патрулирующим когда он видит персонажа то он переходит в состояние атаки давайте в дефолт здесь давайте атак Теперь перейдем давайте в Base Enemy. И здесь нам нужно создать некоторые функции. Во-первых, функция у нас должна быть Set Movement State. На вход мы подаем Movement State. Тип переменной movement state делаем switch и делаем следующее если state walk то мы достаем character movement set max walk speed устанавливаем 140 <coughs> соответственно если run то мы устанавливаем ...э значение, при котором наш NPC должен бежать. Давайте мы посмотрим это в персонаже. Input Graph. 350 значение бега. 350. Так, compile-save. И что теперь нам нужно сделать? Давайте перейдем в Enemy the Hero Tree. New Task. Так, Base. Давайте его сразу назовем. BTT. Set enemy state. Так, alright, uh, все по старому. Так, здесь нам нужно сделать cast to base enemy, и здесь мы уже достроим нашу функцию set moment uh, state. И movement state мы записываем promote variable movement state. Вернемся в байсэнами и создадим также функцию set state. Здесь мы сделаем то же самое active тип переменной active state делаем switch и это мы пока оставим до того момента когда мы будем уже делать непосредственно возможность атаки нашего npc но функционал мы добавим сразу так set актив state и также сделаем промол ту вер был state так сделаем вот так И также нужно вызвать функцию set фокус. Так, это мы вызываем set фокус. А и set фокус. Так, в таргет нам нужно подать Owner Controller. Так, new Focus мы сделаем Select, и сюда мы добавим булевую переменную из Focus. Так подаем ее сюда, и если Focus true, здесь player character, то есть на кого будет фокусироваться наш искусственный интеллект. Так, добавляем финиш финиш execute Ставим success, Открываем наши переменные. Переходим в behavior и здесь уже добавляем наш task set enemy state. Run, Active State, так и из Focus True. И сюда мы также должны добавить наш Active State. Здесь у нас walk, здесь default и фокус мы убираем. Так, давайте проверим. Единственное, что мы не будем видеть смену атаки или не атаки, но он начинает за нами бежать. Мы можем это проверить дебагом. Так, жмем дебаг. Blackboard. Единственное, ну... Так, move to. Сейчас мы должны... Move to, move target. он бежит к нам. Ну, в принципе да мы здесь не увидим но состояние я могу вас уверить меняется мы просто здесь не увидим поскольку у нас нет ни анимации смены ничего такого нет поэтому Так, и единственное, что он нас догоняет, вот это вот нехорошо, что у нас нет возможности от него убежать. Давайте в Set Moment State мы ему выставим скорость 300, сколько у нашего персонажа скорость 350, и соответственно мы должны бежать быстрее, чем он, и у нас должна быть возможность от него убежать. Мы отдаляемся очень медленно, но у нас есть такая возможность. И когда мы выходим из его поля зрения, или же выходим из зоны действия нашего новмеша, он просто возвращается в исходное состояние. На этом мы закончим этот урок. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, и, соответственно, поддержать канал можно по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.